Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apple Dance. Сегодня мы выучим с вами стойку в шпагат с упором в пилон. Поехали! Для того, чтобы выучить этот элемент, давайте сначала разберем, как в него зайти. Встаем спиной к пилону, левую ножку, которая у нас пойдет на пилон, выставляем чуть вперед. Далее нам нужно поставить руки на таком расстоянии от пилона, которое будет равняться а, длине вашей ноги. Это не должно быть слишком далеко, иначе у вас не получится шпагат. И не должно быть слишком близко, иначе вы можете сразу перевернуться вперед. А, вымеряем эту длину простым образом. Поставили руки, далее левую ножку мы ставим где-то на уровне копчика. Поставили ножку и дальше проверяем. Если у нас здесь хороший квадратик ровный, то мы с вами поставили все хорошо и правильно. Далее отсюда начинаем отводить свободную ногу и чуть прогибаться в пояснице. Голову назад. Открываем шпагат. Далее. Выводим ножку вперед. Снимаем левую ножку с пилона и разъезжаемся в полушпагат. Бывает такое, что... Ученики ставят руки сильно близко к пилону, тогда у них может получиться переворот. Я хочу сказать вам о том, что вам не нужно бояться переворота. Вам нужно его попробовать, но с подстраховкой. Попросите кого-либо, чтобы вас поддержали под поясницу. Далее поставьте руки чуть ближе к пилону, чтобы вам удобно было перевернуться. Выполняйте стоечку в шпагат, убирайте голову чуть Вперед И начинаете заваливаться на свободную ногу, сгибая ее, вы приходите на стопу, дальше нога от отрывается и спокойно приходит в пол. Обязательно попробуйте этот выход, чтобы если вдруг на выступлении или во время тренировки вы выполняли этот элемент, чтобы вы не боялись перевернуться. Сегодня мы выучили с вами стойку в шпагат с упором в пилон. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!